День, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели! Мы находимся в центре «Сангейтс». Меня зовут Майкл Мелехов, руководитель центра «Сангейтс». И сегодня у нас запись идет в другом формате, нежели чем обычно это бывает на интернет-портале радиоцентра «Сангейтс». Мы записываем это через камеру, через youtube и у нас на связи Москва, Россия, Эльза Втяновская, которая является грандмастером Таро, ответственным секретарем Королевской ассоциации французского Таро, Оракулом. И человеком очень необычным во всех отношениях. Вот за то время, которое, небольшого, которое мы общаемся, я имел случай неоднократно в этом убедиться, мы сейчас об этом будем тоже говорить. Но тема, которую вот я предложил Эльзе, и которая она согласилась принять участие, она достаточно, ну, скажем так, не рейтинговая, может быть. Мы будем говорить сегодня больше о психологии и философии гадания. Эльза, здравствуйте. Здравствуйте, Майк. Очень приятно слышать, а что? Да, у нас утро. У нас в Чикаго 10 часов утра в Москве, в этот час 7 часов вечера. Время у нас в эфире достаточно ограничено, с техническими какими-то вопросами мы ну, все-таки появились в эфире. Это часто бывает э, с экстрасенсами, э, с оракулами, по всей вероятности, на это есть причины. Ну, давайте мы приступим, тогда не будем терять время, приступим к теме. У меня, правда, вот такой вопрос. Мы как-то беседовали э, в приватной беседе, и вы говорите о том, что к вам обращаются люди, причем без всякой рекламы, из которой вы находитесь на связи э, уже 20 лет. Но это говорит о том сроке, в который вы посвятили себя вот этой профессии. С другой стороны, мне как-то непонятно. Непонятно одна вещь. Вот 20 лет человек постоянно к вам обращается. Причем не один человек. И вы постоянно решаете его проблемы. Почему 20 лет у человека проблема эти есть? Как он сам не может справиться и не является ли суррогатом, костылями или очками человек, который должен как бы сам э, решить эти вопросы, то есть вы как араб удаёте ему направление, верно? А вы говорите, надо, ну, то есть мы знаем, есть поговорка, человеку надо дать удочку, чтобы он ловил рыбу, иначе можно его постоянно кормить этой рыбой, и он постоянно будет просить, дайте мне эту рыбу. А вот как вы ответите на это? Ну, я отвечу на него таким образом. Во-первых, у меня и так, конечно, много людей, которые столько лет не обращаются. Во-вторых, эти люди обращаются ко мне не чаще раза в год. Иногда я их не вижу и по два года. И вот именно те, я помню, сказала, что они так давно со мной общаются, обращаются по поводу своего бизнеса, когда там возникают очень сложные ингредиенты. И для того, чтобы у них разобраться, нужен кто-то третий, может, супервизор, да, интервизор, ну, я назову психологический термин, хотя на самом деле он сюда не третейский судья или человек, который не замешан в конкретной ситуации и имеет, возможно, какое-то несколько иное видение ну, то есть, получается, Чем? со стороны, правильно? Человек со стороны, да. причем да. не просто со стороны, а советчики. У нас мы все советчики, мы приехали, мы все из страны Советов, поэтому... Советские, да. да <свят> мы все советчики. <свят> <свят> вот. Но вы в данном случае не просто советчик, а вы оракул. Ну, вы знаете, иногда ко мне приходят люди с огромными кондуитами из... Как, как они называются? Ну, записывают... Э, Букавцыгарские книги? Нет, нет. Э, записывают аудио... Э, опы, слово. Майкл, смешно, я его забыла. Записывают, а, записывают разговоры? Дикто... На диктофон, да. На диктофон. Записывают на Магнитофон, диктофон. Магнитные диктофоны, да? И что? Диктофон, да. записывают, потому что есть некоторые петь, которые... И это происходит mm -hmm. очень часто потом прослушивают это дома, чтобы понять, все ли они правильно слышали, все ли они правильно и Некоторые детали устают, скажем, я, я, я вообще стараюсь своими, не люблю слово «клиенты», но на сегодня так привычно их называть. Я с этими людьми стараюсь общаться всегда так, если при первой консультации, при первом знакомстве, они со мной установили какой-то поход, и я очень много им сказала так, что они считали справедливым, да, правильно. Я им всегда говорю, не приходите ко мне раньше месяца по этому же вопросу. Никогда. И, пожалуйста, чем реже вы будете ко мне обращаться, тем лучше, потому что так я вам даю некое направление для деятельности, для осмысления. А если вы будете обращаться ко мне, вы начнете терять ненависимость ну, не только ко мне, к любому человеку, который делает прогноз и дает консультацию. Также можно стать зависимым и от преподавателя, и от психотерапевта, и от психоанапедика, да? и еще от очень многих специалистов, даже может быть от аудитора. Ну, от аудитора, конечно, первый. это я слишком сильно сказала. Но есть множество специалистов и, или даже друг да, соседи, с кем человек хочет общаться. И если он склонен к независимым, он может зависеть от очень многих людей, от очень многих факторов. Я стараюсь не создавать взаимозависимости между собой с клиентами, и я им, честно говорю, что надо обращаться ко мне как можно реже, когда это мой бизнес, и по идее я должна наоборот делать все для того, чтобы они обращались ко мне часть. Но я этого все-таки стараюсь не делать. А даю им ну, минимальную самостоятельность, в решении своих папы. Ну, избегают даже. Иногда избегаем Понятно. Uh -huh. Эльза, скажите, я полагаю так, любой человек, э, оракул или не знаю, предсказатель, советчик, он хочет иметь обратную связь. Вот он кому-то обращается, человек ему советует и говорит. Ну, в данном случае, э, тем более, к вам. И на основании этого составляется какая-то какая статистика, получается. Какова статистика у вас? У меня приличная статистика, я не хочу хвастаться, мне кажется это не серьезно, но уже то, что ко мне люди обращаются только лет, причем не каждый день, значит им хватает моих советов на определенное время и События идут приблизительно так, как я э, говорила, Ну, говорила это не я, Скажу, у нас э, в Российском тороп э, был один из э, участников, некий Дмитрий Александрович, который любил говорить, говорим не мы, говорят через нас. И э, вот э, меня находят иногда люди, которые, с которыми я работала лет 7-10. И одна девушка нашла меня с большим трудом, когда я уже не работала в магазинах, в Белых облаках, в этих культурных центрах, да, а работала уже частным образом. Она меня нашла и говорит, Эльза, мне очень сложно клавалить то, что вы мне говорили тогда. Я даже смеялась тем, что, не предплазать. Uh -huh. все получилось, именно так говорили вы. Это человек, а, которого, это... вы упоминали, простите, его фамилия начинается на «А». Ну, да. Да? Да. Okay. да. Тогда я хоть и не знаком, э, но ну, я все-таки 25 лет проживаю здесь, но тем не менее я знаком таким, с этим человеком, которого вы сейчас назвали по имени-отчеству. Э, э, да. Эльза, а скажите, вот такой вопрос. Ну, еще раз, дорогие друзья, обращаясь к нашим радиослушателям, э, мы не будем сейчас заниматься какими-то конкретными вещами, а вот мне больше интересует, скажем, э, пси как психолога с многолетним стажем, для себя я, правда, этим занимаюсь, уже там более полувека, скажем так, или около, э, вот э, психология, скажем, такого понятия, как душа, то есть мы три едины, это body, mind, spirit по-английски, это тело, дух, душа, и полагаю так, во всяком случае, наши радиослушатели, наши телезрители, они разбираются в таких вещах, поскольку мы об этом все время говорим и на радио «Сангейтс», и в соци... других социальных сетях, поскольку это все-таки главное. Так вот, речь идет о том вечном, что никогда не пропадает и не исчезает, условно говоря, да, это о душе. И возможность, возможности и способности души всего лишь одно качество иметь – это любить другую душу. Но нет материального аспекта ведь там, правильно? А люди к вам обращаются, наверное, все-таки по поводу материальных каких-то вещей, материального мира. Как вы находите вот комбинацию? Ну человек, есть такое понятие, будем говорить, на санскрите это называется, теперь это популярно, карма. А карма – это закон действия и противодействия. Человек сделал, и человек получил. Если у человека возникают проблемы, естественно, к вам обращаются люди, у которых есть какие-то проблемы, а, то это все-таки проблема этого человека. И не берете ли вы на себя ответственность, решая вот эти проблемы какого-то третейского судьи, которому не следовало бы вмешиваться, а человеку пройти этот урок? Вы нивелируете, вы устраняете каким-то образом эти причины, но ведь человек получит их опять. Как вы думаете? Я не могу, Майкл, к сожалению или к счастью, устранить причины. Я могу сказать примерно, как будут развиваться обстоятельства, и часто, очень часто, эти обстоятельства совершенно невозможно поменять, и человек все равно проходит этот трог. Uh, иногда меня даже вот раньше охватывало отчаяние, Когда я, например, видела uh, у своей подруги Карта, uh, я гадала, она Малая или Норман, и сказала ей, что у нее будут проблемы с сердцем. Она засмеялась и говорит, какие проблемы у меня с сердцем. Я дорогая, ну, извините, она так и сказала, Положить". Она вообще спортсменка такая, рослая девушка, красивая, цигунистка, и она не поверила мне. А в течение полутора месяцев произошло такое... некое событие. Она поссорилась с мужем и в нервах схватила свою маленькую точку, села на велосипед и помчалась куда глаза по И по дороге она налетела на камень не упала грудью на руль велосипеда и попала в реанимацию. Событие было видно. А... Предотвратить его, ну, я во всяком случае даже не знала, как ей посоветовать. Она не очень поверила, что это событие может зайти. Так что по поводу того, что я не даю проходить людям уроки, наверное, это было бы слишком сильно скатно. Я могу им подсказать, как вы сторону идти, но они вправе меня послушать послушать. Я, наверное, с вами соглашусь, просто я вот сейчас взял компьютер и читаю вопросы, которые нам поступают. Ну, Вы можете назвать ну, парочку примеров, допустим, где ваши, ваши значит, способности, ваши предсказания помогли человеку или бизнесу, и парочку примеров, где не помогли, а наоборот. Сейчас я попробую, ну вот, например, у меня был такой случай из серии страшных историй. Это было в 2001 году, я отработала белым облаком в культурном центре, и по мне сел один мужчина, он сказал, что у него произошел рейдерский захват юридической Его и его интересует, отобьет ли он эту фильму, ну, вернет ли ее себе. Вообще, ну, всё это значит. Я сказала, что он отобьет ее в течение... не не отобьет, он в посложнее ситуация, но в течение трех месяцев эта фильма к нему вернется. После того, как я сказала, он встал и довольно злобно показал мне диктофон и объявил, что он записал мою консультацию на этом диктофоне, говорит, вы знаете, я ведь юрист, и если через три месяца не произойдет так, как вы сказали, я приду и найду способ вас застудить. У меня все записано. Честно говоря, мне стало не по себе, потому что, в общем-то, консультацию мне вот, по тем временам, которые между магазинами. Ну, то есть, ответственность он на меня спалилась калотально, а плата была несоразмер, угроза была весьма существенная момент. И через примерно три месяца, я не помню уже точно сколько, он пришел, сел ко мне, улыбался и сказал: да, все произошло, так как вы сказали. Я вас не буду захожу. Это случай, когда я смогла помочь. Случай, когда я не смогла помочь, э, ко мне пришла жительница и сказала, что у нее нашли опухоль на позвоночнике, что у нее дочь 15 лет и перед ней стоит задача. Ну, простите, что я рассказываю страшные истории. В общем-то, на них, наверное, ярче всего видно, где можно помочь, где нельзя. И перед ней стояла задача либо сделать операцию либо ее не делать. И она меня спросила: что ее делать, делать или не делать. Я открыла карты, и у меня ну, у меня есть специфический расклад диагностический, и э, в перспективе выпала карта дьявол на то, делать ли операцию, и карта башня на то, не делать ли его. Она не знала карт Таро, но она поняла одну такую страшную вещь, что что бы она ни делала, все это захочет И она сказала, так что, смысла в общем-то нет, и я вынуждена была, была глядя ей в глаза показать, вы знаете, так, да, как бы вы ни поступили, будет нехорошо. Лучше сделайте операцию, лучше сделайте. Лучше... Попробуйте хоть чем-то использоваться для спасения своей жизни. К это женщина мира. Но у меня есть очень много, на самом деле, примеров. Ну, ко мне обращался человек, которого поставили нащитчик и должны были убить в течение путника. Мне удалось ему помочь в бедом, он остался жив. Мне ну, было нечем заплатить, но дело был не в платье, наверное. Но для меня было очень важно, что он остался жив. Он потом да, дал обратную связь, все плохо. Я не буду вдаваться в подробности. Mm -hmm. а, ну, я не знаю, у меня много интересных историй есть в практике. Не, не хвастаясь. Хорошо. Это просто uh, много интересных. Я понимаю. Uh, давайте мы сейчас... Uh... Ну, то есть, скажите, вот вам легче работать с какими случаями? Или нет такого, вы работаете с любыми, связанные, скажем, с бизнесом, связанные с отношениями между мужчиной и женщиной, и связанные со здоровьем? Вот три варианта. Ну, со всеми ситуациями работать просто, особенно, когда. Это касается, действительно, здоровье и видно, что здоровье не очень хорош. Всегда сложно открыть пупец, всегда сложно делать прогноз, и надо очень красиво э, ступать, так, чтобы и не соврать, и э, в то же время не сказать все правды, да? то есть ну, не, не огорошить его, не закодировать его на то, что все плохо, но в то же время не соврать. Но я люблю работать с вопросами здоровья. У меня неплохо включается диагноз. Да? Хотя в России это привет. Я сам. Это Но я, вам, я с этим работаю. Я вам скажу больше, это не приветствуется вообще нигде. Да. Да. Ну, Возможно, на Востоке, да. На Востоке там другая ситуация. Но, скажем, у нас это категорически плохо. Более того, если человек занимается каким-то самолечением, ну не то, что самолечением, пожалуйста, он может заниматься, но если кто-то ему помогает заниматься альтернативным, особенно если это связано с какими-то онкологическими заболеваниями, это категорически недопустимо, это может плохо закончиться. Поэтому сказать о том, что это помогает, ну, скажем, пищевая добавка, где-то записать, что это помогает от головной боли даже, это будет, наверное, убираться, этого категорически делать нельзя. А у меня к вам такой вопрос. Скажем, человек обращается к вам лично и спрашивает про самого себя, или человек обращается к вам от имени другого человека, и тот человек может даже об этом не знать. Вам это, для вас то не имеет значения? Ну, во-первых, я чуть-чуть хочу вернуться к предыдущему, буквально секунду. Я не беру на себя ответственности лечить половину. Я просто диагностирую и всегда говорю обращаться к доктору. Всегда. А что касается человека, который приходит и спрашивает, о, он там кто может и не знать, это, конечно, некорректная ситуация и она мне нравится. И я всегда предупреждаю о том, что но это нежелательное дело. Скажем сейчас, я могу себе позволить в том вступить. То есть я хочу узнать, как пример, я просто хочу узнать, вот у меня есть знакомый, который болен. И, ну, к примеру, я вам обращаюсь, Эльза, скажите, ну, у меня есть какие-то причины об этом узнать, но он меня не уполномачивал, или она, и не знает даже об этом, и никогда, наверное, и не узнает, поскольку ну, не интересуется тем программа это записывается, и опять же, никто не знает, о ком идет речь конкретно. Mm -hmm. а, то есть это та самая ситуация, которая вам неприятна, и вы не хотели бы отвечать на такой вопрос. Ну, в зависимости от того, кому мотивы. мотивы, потому что, например, обращались люди, вот э, некий пастор кристанский обращался к колене с вопросом о том, о том, о том когда умрет Бабушка, у которой он арендует квартиру, потому что есть, он хотел ее унаследовать. А если, если мотив э, беспокойства о другом человеке, я считаю, что в данном случае вопрос корректный. Ну вот у меня... Корректный, да, вы сказали? Я, я считаю, что достаточно корректный. Данный. Ну вот у меня ситуация именно в этом плане. Это мой очень хороший знакомый, будем говорить этом